Время ушло. у меня закончилось. Ну, пожалуйста. Я, как, учу. Я, на всякий случай. Да это... ничего. По предыдущему опыту лучше. Нет, я говоря. только когда меня оскорбляют а, Я ну, не слабая женщина, я всегда защищаюсь. Я сейчас вам отвечу. Да. Почему? Личный мотив. Ну вопрос. что сказать, существенный. Вопрос в контексте общественной безопасности и терроризма. А я говорю о те тем, которые считаю важны. Понятно, да, да действительно важно. Это, видимо, Значит, Навальный 8 лет пробыл в Яблоке, в да, был исключен да. да. из Яблока за национализм. Вы считаете, это справедливо я, было? Абсолютно. Абсолютно необходимым и справедливым, да. Вот, э, э, что, касается, что касается Яшина, ну, он человек с такой серьезной интриганской основой, что партия его долго терпела, а потом терпеть не смогла. Но это внутренние задачи, эти люди. А и с Димой, люди, что... и а мэром с Димой Москвы... вообще ничего нету пока. Но вы бы Дима могли Гудков где-то ходит вокруг вас, иногда приходит к нам. Я не понял вас. Я вообще не понял смысла вашего вопроса. Почему дорогу молодым вы не даете в партии? Да, да посмотрите, у нас сейчас все руководят выборами, у нас два зампреда 30-летних. Вы же ничего не знаете. Да, но подождите, Маша, вы обратите, в вы обратите не внимание, что вы все время говорите в самых общих словах. Нет. Либо вы были маленькая, либо вы ничего не знаете, либо вы ничего не понимаете, либо вы ничего не разбираетесь. Почему он сейчас это, не лидер Японии? Это, Я это, не... очень это плохая, конкретный вопрос. Это, вопрос. Вот вы не даете мне говорить. Вот, такой вот вы Скажите. мне всем не даете говорить. Как жить. Да, Вообще да. сказать, сюда, что вы не знаете, Женовского какие туда, были причины расстрела парламента в 1993 году, что вы была маленькая. вы еще я скажите, что вы не знаю. знаете не считаю, причины Второй мировой войны, да. потому что вас вообще причины не нет. было, или что вы не знаете причины 1917 причины года, потому что вас вообще там тому, не было, что, что вы террорист. были очень маленькая, что вы ни в чем не разбирались. Но вы подрастите сначала, а потом записывайтесь в политики. Григорий Алексеевич, ну, подрастайте, вы свои, подрастайте, пожалуйста, мысли и, вам по моих и вам дадим, обратите внимание, обратите внимание. Первые аплодисменты. Аплодисменты на дебатах. Первые аплодисменты. Я вам по-доброму Подрастайте. Когда подрастайте, пятеро на одного, конечно, аплодисменты. Ну, всегда так. Да. Становитесь взрослыми.